здравствуйте дорогие друзья сегодня 31 мая 2022 лета последний календарный день весны с чем я вас поздравляю и ровно через 21 день в пространстве нашей планеты откроется звездная врата Яви день летнего солнцестояния для тех кто не слушал наши эфиры по звездным вратам, я хочу рассказать немножко предысторию. Наш проект Яснополе уже в течение 10 лет активно взаимодействует и изучает потоки ключевых дат солнечного цикла. Когда-то мы начинали с изучения зимнего и летнего солнцестояния, весеннего и осеннего равноденствия с изучением народных традиций с проживанием, осмыслением, освоением этих потоков и открытием их для себя на новом каком-то глубинном уровне. Естественно, мы задавались вопросом, почему именно такие ритуалы в эти ключевые даты проводили наши предки, почему ритуалы, например, дня летнего солнцесостояния, отличаются от ритуалов зимнего солнцестояния, или весеннего равноденствия, или осеннего равноденствия. И вывод напрашивался один, что зимнее-летнее солнцестояние, весеннее-осеннее равноденствие – это ключевые врата, базовые врата, которые обладают своим качеством и имеют свой функционал. И именно мы 10 лет изучаем взаимодействие, с этими потоками и формируем свое понимание, что же это за ключевые даты солнечного цикла. И коротко хочу рассказать о солнцестояниях, То, что нам удалось самим прожить на своем собственном опыте, то, что наработали мы сами, из астрономии вы все знаете, что дни зимнего и летнего солнцестояния в, этот, в эти дни максимальная интенсивность солнечного света, приходящего на Землю, она приобретает свои крайние значения. Зимой минимум солнечного света, летом максимум солнечного света. Это знают все. Но то, что мы поняли, мы поняли, что периоды солнцестояний, эти периоды солнцестояний, это время перехода, время квантового скачка. Время смены реальности на Земле. В эти моменты, в эти периоды происходит рождение и противостояние двух волн времени. Одна волна – это биологический цикл развития всего живого на планете. Вторая волна – это цикл развития уникальной природы человека и его цикл воли, цикл развития человека как творца реальности на Земле. И именно сейчас, летом, нам предстоит как раз врата яви, врата, когда зарождается цикл развития воли человека и одновременно предстоит к солнечной активности не отключила. Так. извините, пожалуйста. И одновременно происходит пик солнечной активности. Так вот, на пике изобилия, на пике изобилия природного изобилия, сама природа помогает нам. И все наши желания, все наши намерения слышны и получают поддержку. И благословляет нас как бы свыше проявлять свою волю и материализовывать желаемое на Земле. Это то, что мы уже активно прокачиваем, чувствуем и опыт наработан. Сейчас в процессе написания статьи, в процессе подготовки к эфиру, врата яви подсветились совершенно другой с другого ракурса, совершенно неожиданного. Вроде бы давно известные факты, а вдруг сложились в единую карту. И оказалось, что у врата Яви, в принципе, как у всех врат, и зимнего солнцестояния, и летнего солнцестояния, и врат равноденствия, есть своя уникальная мелодия. И свой числовой код. Об этом как раз сегодня хочется с вами поделиться, хочется рассказать, потому что тема новая, и, может быть, кому-то придут свои озарения, если он начнет задумываться. И будет очень интересно, если вы потом поделитесь в чате своими мнениями, потому что сейчас мы находимся реально в состоянии открытия какой-то новой, уникальной темы, которая, наверное, всплывает из глубин нашего подсознания. Так вот, давайте соберем все пазлы вместе, чтобы было понятно. Каждые четыре лета высокосный год, день летнего солнцестояния, выпадает на 20 июня. Сейчас мы в чате знакомим вас с потоками русско-борейского фонтана богов. И вы знаете, кто читал, что у каждого Бога есть свое число и свое благословение настройка на поток. Так вот, двадцать это число Бога вея и его благословение мудрость, что очень символично, потому что именно мудрость, именно умение опираться на свой собственный опыт, именно умение разумно действовать, делать разумные выборы очень нам помогают в порой непростые события високосного лета. И поэтому для тех, кто умеет читать знаки свыше, принимает этот числовой код мудрости как подсказку, как подсказку на то базовое состояние, которое нужно в себе найти, развивать и черпать из него силы. Дальше. Следующие три лета. День летнего солнцестояния выпадает на 21 июня. А это число Бога Ярилла и его благословение, настройка на поток счастья. Счастье как состояние целостности, как состояние ощущения себя я часть э, Вселенной и одновременно Я несу в себе большой мир, а, а соответственно счастье. Э, в состоянии счастья, в состоянии целостности мы обладаем а, максимальным ресурсом и наиболее эффективным. Поэтому следующие три лета врат Яви, энергетические потоки, которые приходят на Землю, они нам подсказывают о том базовом состоянии настройки, которое нужно в себе а, развивать. И что получается? что Мы видим, что повторяется цикл. Каждые четыре лета врата Яви как будто поют свою мелодию. А мелодия в такте четыре четверти. Причем первое лето, високосное, подобно сильной доли музыкального метра, она всегда звучит более сильно, выделяется своим звучанием. И три лето состояние счастья, как будто переливается из одного лета в другое. И так звучит «раз» два, три, четыре, раз, два, три, четыре, раз, два, три, четыре. Напоминает танго. Там, там, там, там, та-та-та-та-та, там, там, там, там. Очень интересная мелодия. Так вот, самое... что дальше раскрылось? Что помимо того, что врата Яви сами танцуют танго, можно сказать, а сам пик врат Яви, то есть непосредственный день летнего солнцестояния, он тоже танцует в этом ритме, в такте 4 четверти. Потому что длина дня летнего солнцестояния самая продолжительная. И она длится 17 часов 33 минуты, что составляет 3 четверти суток. Ночь же длится 6 часов 27 минут, что составляет 1 четвертую суток. И если вы сейчас ну, представите, как это укладывается красиво. То есть четыре э, цикла пика врат, подобно четырем лепесткам клевера, они уложены в единый цикл четырехлетия самих врат. Дальше все повторяется. Интересно, что, как я уже говорила, что подобно музыке, в музыкальном метре есть сильная доля, которая выделяется своим звучанием и дает как бы, направление развертки. Также в четырехлетнем цикле развития врат Яви выделяется високосное лето. И именно оно дает развертку на следующие четыре года. Соответственно, вы... Выборы, которые мы делаем, именно высокостное лето, оно, они имеют свое продолжение в, четыре, в течение четырех лет. А, в сам пик врат, а, именно ночь, подобно сильной доли а, музыкального метра, и не случайно а, в народных традициях а, купальская ночь считалась самой волшебной, самой мистической, наполненной силой. А, именно в купальскую ночь... А, Люди старались бодрствовать, зажигали костры, в Купальскую ночь проводились ритуалы силы жизни, наполнялись энергией здоровья, изобилия, счастья. Были ритуалы направленные на обретение своего суженного, на обретение своей любви. То есть то, что происходило в Купальскую ночь, те энергии, которые ощущали люди, давали возможность им материализовывать все свои желания в течение последующего года. Интересно, что 4 в русско ареском пантоне ⁇ это число богини Яви. И сама реальность, брат Яви, брат Яви танцует в ритме, в такте 4 четверти, что тоже не случайно. Четыре четверти, если посмотреть с математической точки зрения, четыре четвертых, дробь, она равна единице в целом. Соответственно, четыре стихии, проявленные в четырех временах года, они дают раскладку всей пространственно-временной реальности на Земле. Благословение Бога, Богине Яве, удачи настройка на ее поток. Что такое удача? Сейчас в современном языке и, наверное, в современном понимании мы больше воспринимаем удачу как поток везения, поток такой фортуны, поток случая. Но наши предки, скорее всего, воспринимали поток удачи как благословение на возможность явить. Явить Иметь могущество проявлять задуманное через действие и быть сонастроенным свыше. То есть удача – это сила, дающая способность материализовывать то, что хочется. Материализовывать самые-самые сокровенные желания. Однако, если обращаться к легендам, к пословицам, которые дошли до наших дней, очень часто можно заметить, что удача она такая дама несерьезная. То есть удача э, можно потерять. Удача может э, прийти. Удача может измениться. Удача передавалась по роду. То есть это тоже такой родовой признак, что бывает богатый успешный род. Бывает наоборот. Да? То есть удача может быть как положительно заряжена так и отрицательно заряженной. Ну и что важно, что удача, она нарабатывается со временем. И именно, причем со временем, в ритме, опять же, в такте 4 четверти, как мы это сейчас заметили. Поэтому сонастраивались потоками, энергетическими потоками врат яви, которые приходят во время летнего солнцестояния, мы как раз нарабатываем такую длинную волю, Удачи, длинную волю явить задуманное. И в этом нам помогает Земля-матушка и Солнце-батюшка. Бывает, что во время врата состояния мы действительно выходим на очень сильные высокие потоки и очень высокое состояние в себе прям несем. Но когда возвращаемся домой, вроде там все простроили. Там все было четко и понятно. И все это ощущалось как волшебство. И что можно было сделать все легко и просто. И вдруг возвращаешься домой, через какое-то время ощущение гаснет, тухнет. Да? И очень часто... Подводя итоги лета, через, через год, да, мы оцениваем вот то, что мы задумывали во вратах Яве э, в это лето. Через год мы смотрим, а что проявилось, что нет. И поначалу очень часто наблюдалась такая картина, что задумано было много, целей расписано было много, а проявилось там ну, одна треть это хорошо, да. Вот. А у кого-то меньше, у кого-то больше. С чем это было связано? Вот. И приходит понимание, что сделать выбор какой-то реальности, да, вот какой-то возможности, как я хочу жить, что я хочу воплотить в своей жизни. И именно жить, чувствовать этот выбор, наполнять его своей силой, этой энергией, это совсем большие, большая разница. Потому что... Когда одномоментно вкладываешься на пике, вроде бы мы подсветили себе реальность желаемую, вложились в нее, но посадили как бы семечко, но ее надо поливать. Поливать своими чувствами, поливать своими, своим вниманием, поливать своими действиями. И на это требуется длинная воля. Собственно говоря, воля явить, она и рождается во вратах Яви, она и, продол... и имеет свое продолжение. И она развивается именно в цикле, в такте четыре четверти, как танцуют а, врата Яви. А, потому что реальность, а, она пластична, но она не изменяется одномоментно. Ей нужно время, чтобы проявиться. И цикл у нее четыре четверти. То есть через четыре лета реальность, которую мы задумали, она как бы выходит на плату. И устаканивается то, и прорастает то, чему уже твердо нужно прорасти. А дальше именно от этого плата идет новый виток, новый виток петельки реальности бытия. И это очень интересно. И интересно то, что мы являемся действительно непосредственными участниками и творцами событий своей жизни, потому что нами и через нас творится явь на планете Земля. Так вот, какие же энергии будут приходить на Землю, какое качество потоков в Рад-Яве будет в это лето? Давайте рассмотрим э, качество врата Яви в контексте этой музыки, музыки э, в такте 4 четверти. В это лето врата Яви, пик врата Яви будет приходиться на 21 июня 2022 лет. И э, откроется сам пик, максимальное раскрытие будет в 12 часов 14 минут по московскому времени. 2022 лето – это второе лето после 2020. Соответственно, что мы сейчас проживаем? Мы проживаем в самую середину цикла 4 -летнего. И то, что с нами происходит, происходит благодаря тем выборам, тем решениям осознанным или неосознанным, которые мы проживали, выбирали в июне 2020 года высокосное лето. Тогда действительно было так ключевое рубежное время, пик врат я приходился на кольцевое солнечное затмение, которое принадлежало непростой серии САРСА 4N. И события этих, этих затмений, они могли отозваться как бы ужесточением режима ограничений воли человека, природными катаклизмами, политическими катаклизмами интригами. В общем, достаточно такое сильно ограничивающее время было. И если мы вспомним, что происходило тогда, то есть как раз это было ужесточение режима перемещения в связи с введением QR-кодов, были землетрясения и наводнения по всему миру. И в принципе, если вы захотите, вы сами можете открыть ленту новостей 2020, июня 2020 года, посмотреть, какой событийный ряд происходил тогда и вспомнить, а что происходило с вами, да, какие события в вашей жизни происходили. Так вот, на пике врат было косовое солнечное затмение. При этом пик врат был в срединной точке коридора двухлунного затмений, которые были 5 июня и 5 июля 2020 лета. А срединная точка – это нулевая точка рока. То есть это время, когда наши выборы могли быть, развернуть реальность на 180 градусов, то есть все жесткие программы, ограничения, которые нам могли навязываться, то есть мы могли своей воле легко отменить. Что, собственно, что тогда происходило? Мы тогда вкладывались в будущее, в будущее не только свое личное, но в будущее России, в будущее Земли. И это мы проживаем сейчас, то есть цикл... Четырехлетний, и этот закончится только в 2024 году. И, насколько я помню, тогда мы как раз обсуждали поправки в Конституцию Российской Федерации. И это было тоже очень активное время. Да? Дальше сами просмотрите, анализируйте, что происходило в вашей жизни. Дальше. Но, опять же, 20 июня 2020 лета, как я уже говорила, это самая сильная доля в ритме 4 четверти. И это как бы двойное благословение мудрости было тогда от Бога Вея. Хозяина года и хозяина пика врат. И именно тогда это лето как раз было для нас всех очень ключевым. Следующее лето, первое после Высокосного, 21 июня 2021 года, пик врат. Двойное благословение Ярилы Счастье. Вспоминаем прожитый год. Тогда на небе была очень благоприятная погода. На небе складывалось большое количество благоприятных конфигураций аспектов планет. И я помню состояние в Радяре, мы как раз были на плечевом озере. Это было удивительное время. То есть нас как будто обласкали любовью, наполнили, вдохновили, раскрывались, раскрывалась наша душа. Давался такой очень удивительно тонкий поток вдохновения. И в это лето... Удача сопутствовала тем, кто не боялся перемен, кто не боялся нового, кто расширял круг своих единомышленников, кто опирался не только на свой опыт, но и учитывал опыт своих друзей, коллег, авторитетов, анализировал, делал выборы и проявляла очень активную позицию. Все, удача сопутствовала именно активным действием во благо себя, во благо мира. Дальше смотрите, анализируйте, что происходило с вами. За это лето, насколько ваше желание исполнить, насколько вы были, насколько вы чувствовали свою душу, насколько шли по потоку ее голоса. И не, и не наступали на горл собственной песни, хочется сказать. И сейчас пред, предстоящее открытие звездных врат Яви. Это третье лето в четырехлетнем цикле самих врат. Но это второе лето в среди слабых долей ритма 4 четверти. Что интересно, по аналогии с музыкой, в ритме четыре четверти бывает, что третья нота тоже выделяется из всех. То есть она как бы ключевая в потоке счастья и дает тоже какую-то ключевую подсказку и акцент. Так вот, какая погода сейчас на небе складывается? Очень интересно, Солнце, главный проводник энергетических потоков Радьяви, оно включено в непростую конфигурацию, которая называется Дамоклов меч или Секира. Острие этого меча направлено на нисходящий лунный узел. То есть конфигурация в себя включает нисходящие и восходящие узлы, а это эволюционная программа, как нашей личности, так и всего человечества на Земле. И, соответственно, все, что с нами сейчас будет происходить, давайте просто вспомним греческую легенду, что Дамоклов меч, он стал символом неотвратимости наказания, что тиран, обязательно получит по заслугам. Как это для нас лично может отразиться? Во-первых, для нас лично это подсказка на то, что нам придется работать со своими глубинными подпро... подсознательными программами низкой вибрации, так называемый альтер-эго, то есть программы, которые управляют нашей личностью, которые ограничивают наш потенциал, ограничивают наше развитие. И бывает, что не только ограничивают, но и разрушают. И это лето, несмотря на то, что благословение и базовая частота счастья, то есть помнить о том, что я целая, я внесу в себе целый мир, но ну, я частичка мира, при всем при этом придется вычищать. Вычищать и убираться в доме, как в своем внутреннем, так и внешнем. То есть главная задача на это лето ⁇ это выход на состояние причины, что я причина всего, что происходит со мной. И, соответственно, я причина того, что разворачивается в мире. И это, наверное, главный посыл этого лета. То, что Дамоклав, Мечи, Секира, она остаемся указывать на нисходящий узел, то это в прямом смысле указание на наш прошлый опыт, на прошлый опыт как Земли, то есть, опять же, история, все, что с ней связано, как мы ее воспринимаем, да, наша включенность в исторические события и наш непосредственно родовой исторический опыт, исторический опыт, наше прошлое по прошлым воплощением, поэтому ну, очень важно вспоминать себя, очень важно находить точки опоры, а, которые дают подниматься над собой, которые дают обретать свою целостность. Не всегда это будет легко, прям скажем, но как бы нет худа без добра, и здесь м, важно м, найти свою ответственность в происходящем а, с нами и а, Взять свой, взять свой ресурс, то есть именно, может быть, проходя через болевые точки, они будут давать нам силу. И как раз Трин Солнце с Сатурном нам в помощь. Кстати, тема ресурса. Тема ресурса в это лет тоже очень ключевая, потому что лунные узлы стоят по оси телец-скорпион. Ресурсы как финансовые, так и энергетического и духовного ресурса. И это касается как нас лично, опять же, так и на уровне государств, на уровне всего мира. То есть отслеживать, что происходит с нами, мы можем через тоже экономические события предстоящего лета и наоборот изменяя свое состояние, мы можем напрямую влиять на экономическую развертка благосостояния а, людей на Земле. А, что очень важно еще, что в это лето а, нас поддерживает очень благоприятная конфигурация аспектов бисекстиль. секстиль: а, Луна, Луны, Нептуна и Юпитера, они делят, делают секстиль Плутона и а, Венере. О чем это говорит? О том, что в это лето важно чувствовать. Важно доверять своим чувствам. Важно а, раскрывать а, свой, свой голос, да, вот с, свою интуи, интуицию, чувствовать себя. А, может быть, притормозить где-то ментальный план, да, прислушаться к себе, прислуш, прислушаться, где чувства откликаются в теле. И очень важно понимать, что Наше чувство, наше эмоциональное состояние в это лето особенно сильно влияет на событийную развертку. То есть если сердце омрачено злобой, это может где-то вылиться конфликтом. И если в сердце все-таки тихая радость и умиротворение, это может влиться в целительный событийный поток. Поэтому здесь очень важно помнить опять же о том, что я причина всего происходящего со мной. И выбирать состояние, выбирать, что я хочу чувствовать. И чувствовать это. Поэтому, подводя итоги всего вышесказанного, для того, чтобы поток удачи сопутствовал нам в это лето, что важно? Важно, чтобы душа трудилась. Важно, чтобы дух находился в состоянии причины и бодрствовал. Важно, чтобы разум различал и важно, чтобы тело было настроено с потоками свыше и совершало действия по воле высших сил во благо себя и мира. И именно всех благ и величия желает нам хозяин этого года, 2022 лета, Бог Велес. Всех благ и величия а Ерила. В это лето хозяин пика в рад Яве желает нам счастья. Так вот, для того, чтобы действительно качественно прожить и прочувствовать потоки врат Яви в это лето, я от всей души приглашаю вас присоединиться и провести э, открытие звездных в Рад Яви вместе с нами на Рыганском водохранилище. С 19 по 22 июня. Если вдруг у вас не получится, но вы всей душой хотите, все равно обратите внимание на 22 июня. Проживите этот день максимально насыщенно. Если есть возможность, выезжайте на природу. Прочувствуйтесь, настройтесь с землей, и солнышком. Если есть возможность бодрствовать в эту ночь, на природе зажгите огонь либо просто свечку зажгите напишите свои желания свои цели и прочувствуйте представьте то что вы хотите чтобы с вами произошло как будто это уже с вами происходит прочувствуйте это переживите это на уровне тела мыслей чувств эмоций и пусть это запустится в развертку в это лето главное Подпитывайте, подпитывайте свои желания, своим вниманием, своим состоянием и удача в это лето обязательно будет с вами. Всего вам доброго. До свидания.